Сегодня мы с вами приготовим худох в лаваше. Всеми очень любимая вкусная еда. Итак, вот ингредиенты, которые нам пригодятся. Это свежая капуста нашинкованная, некрупная, свежие огурцы, сосиски, любимые сосиски, сыр натертый, твердый майонез и горчица французская в зернах. Итак, начнем собирать наш ходдох. Берем лаваш. Итак, расстели мы наш лаваш. Так, первое, что у нас будет выкладываться, это капусточка свежая. Присолим. Затем второй у нас слой будет идти, это с майонеза. Берем четыре ложки майонеза и добавляем мы сюда нашу горчицу. Две ложечки горчицы чайной. Перемешиваем. Вот такой у нас получается заправочный соус. Вылаживаем на капусточку. Выкладываем огурчики и ложим мы нашу сосиску и присыпаем все это тертым сыром. заворачиваем в лаваш. Затем на сковородочке немножко мы его обжариваем и обжариваем с двух сторон. Обжаривается наш лаваш. С двух сторон наш ход до готов. Всем приятного аппетита.